Как любого нормального, стандартного человека Меня беспокоит вопрос жизни Что это такое В каком мире мы живем Чем все закончится, с чего все началось Ну, то есть, как бы такие Достаточно житейские, стандартные вопросы Которые посещают, наверное, в принципе Каждого человека Знаете, поразмыслив Я пришел исключительно удивительному выводу Я вдруг внезапно понял, что наша жизнь, как в принципе и мир Имеют лишь два варианта И это удивительно Первый вариант, это когда наш мир имеет конец То есть он конечен Следовательно, он имел, скорее всего, начало Тогда и наша жизнь, в принципе, закончится, скорее всего, забвением, небытием то есть, выйдет так в итоге, что, как, в принципе, предполагают атеисты, и я в том числе. То есть, мы просто выключимся, и все, и нас больше не будет. Ни нашего сознания, ни нашей личности, ну и, естественно, никакого Бога, никакого рая, ада, суда, суда небесного, там божественного и всего такого прочего. То есть, если мир конечен... Это уже другой вопрос, какой он имел начало, был ли это какой-то там вселенский взрыв, или это была какая-то химическая реакция, которая произошла сама по себе тоже. Все это, конечно, странно, но мы же не знаем всех свойств пустоты и... и вообще, грубо говоря. То есть у нас по факту нет знаний, дабы анализировать, дабы делать какие-то масштабные выводы. Мы всего лишь звено в пищевой цепи. Поэтому первый вариант – это когда мир конечен, тогда мы, скорее всего, просто исчезнем. Да, это грустно, но на самом деле ничего страшного в этом нет. И есть второй вариант. Когда наш мир бесконечен, следовательно, он не только не имеет конца, но и не имел начала. Понимаете, в чем суть? Очень многие люди, они представляют себе бесконечность как некий луч, который имеет начало, но не имеет конца. Это не так. Бесконечность и вечность она не имеет как конца, так и начала. Следовательно, в ней возможно все. Следовательно, бесконечность, она имеет бесконечное количество вариантов. Нашему мозгу очень сложно понять такие вещи. Поэтому я попытаюсь так более по-человечески разбросать все это, дабы Дабы вы услышали мою мысль и поняли, какой контекст я хочу заложить в свои слова. Так вот, представьте, что мир наш бесконечен. Следовательно, я могу на данную секунду существовать в бесконечном количестве, бесконечном... в бесконечных вариациях в этой бесконечности. Понимаете, как это странно звучит? Ну, на самом деле, я согласен. И выходит так, что совершенно неважно, существую я или нет. Ну, то есть я, вот в единичном числе. Почему? Потому что в бесконечности возможно все, Возможны все вариации. И они присутствуют одновременно. То есть они не имеют ограничений. Я, в принципе, одновременно существую в бесконечном количестве миров. И я появляюсь и умираю. Понимаете, вот... В этом уже, наверное, есть какой-то смысл. Очень сложно понять, что такое бесконечность, что такое вечность, и как мы можем уживаться в этой системе личности, и для чего мы, в принципе, нужны. Хрена узнать. может быть, мы и есть этот э, механизм вечности, может быть, в нас что-то присутствует, но... Нам никто не подсказал, поэтому мы не знаем. И, в принципе, нам остается только свои какие-то делать доводы, предположения. Но, опять же, отталкиваться не чем. У нас нет каких-то истин, настоящей правды, каких-то знаний, чтобы все это дело понять, чтобы все это дело проанализировать и сделать какие-то правильные выводы. Понимаете? Все предположения, все какие-то гипотезы. Но, в принципе, надеюсь, вы меня поняли. То есть, выходит так, что... По факту, на самом деле, жизнь вечная, бесконечная, она может существовать. Но вот в такой вариации, как я предполагаю. И привет всем типа верующим. Бога нет ни в одной из версий. Ни в конечной, ни в бесконечной. Это так, между прочим, чтобы вы не, занимали, не, не забивали себе голову всякой ерундой и не тратили время, сидя на моем канале и слушая мои глупые речи. Вот. Поэтому подведу итог. Если мир конечен, то мы родились, и мы умрем, и все. Но ежели мир бесконечен, то мы, в принципе, никогда и не умирали, и никогда и не рождались. Мы существуем в нем бесконечное количество раз. И вот тут возможное. Мы таким образом можем найти применение дежавю, которое мы видим, которое происходит в нашей жизни, которое видит каждый человек. Может быть, это и есть некий баг в нашей программе. Некий дефект, который позволяет одной личности видеть другие вариации своей реальности в бесконечности. Либо же каким-то образом вспоминать свои прошлые жизни. Хрен его знает. Я, честно говоря, не понимаю. Но мне кажется, если все-таки мир бесконечен, то дежавю имеет место в нем быть. И тогда ему найдется обязательно какое-то разумное объяснение. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Надеюсь, мне удалось раскрыть вам свою мысль. Пока!